Добрый вечер, дорогие друзья! И вы слушаете смотрите стрим Валерия Соловья. А за пультом, за нашим роялем, как обычно, оператор Георгий. Первым делом, дайте, пожалуйста, знать, хорошо ли вы видите и слышите. Как я и обещал, точнее, как мы обещали, в стриме будет участвовать генерал СВР, он подключится несколько позже. Я предполагаю минут через 25-30, поэтому, пожалуйста, и вы сейчас подключайтесь к нам, чтобы не пропустить самое важное и интересное. Как обычно, я отвечаю на вопросы в следующей последовательности. Один вопрос из числа тех, которые были заданы раньше, и следующий вопрос из числа тех, которые сейчас поступают в чат. Слышите звон? Это часы. У меня появились куранты. Это подарок друзей на день рождения. Очень милый подарок, замечательные часы. Показать мы вам их, к сожалению, не можем, они стоят в прихожей. В холле. Первый вопрос. Спрашивает джентльмен с ником Капитан Зимбабве. Как вы относитесь к Андрею Караулову? Сейчас его взгляды кажутся весьма оппозиционными, но после выхода фильма «Он вам не Димон», он снял фильм «Глазами клоуна». Э -э -э -да, я да, я помню эту историю, я считаю, что Андрей Караулов в высшей степени профессиональный тележурналист. У него длительная и весьма разнообразная история работы в журналистике, но какие... Не все, но, как очень многие журналисты, он представляет собой нечто вроде флюгера. То есть, человека, который колеблется в зависимости от течения. Он попытался написать открытое, даже писал открытое письмо Путину. Время от времени он критикует действующую власть. И сейчас он ее больше критикует, чем хвалит. Но, впрочем, эта позиция вполне понятна. Поскольку очень многие в России понимают, в том числе среди тех, кто находился ранее в обслуге власти, что эта власть, по всей видимости, скоро сменится. Ну вот Андрей Караулов, еще раз подчеркну, в лучшей степени профессиональный журналист, и пытается найти свое место в том новом порядке, который может возникнуть в Российской Федерации. Спрашивают украинские зрители, «Скажите, как вы относитесь к Роману Владимировичу Цымбалюку? Он ведь Путина поставил ступор вопросами». Ну, я хочу, чтобы вы понимали, что те вопросы, которые Роман в свое время задавал на пресс-конференции, они, я бы сказал, не то что проходили предварительное согласование, но было понятно, о чем Роман может спросить. Именно поэтому ему и дали право задать этот вопрос». Что касается личности Романа, да, мы с ним знакомы, хотя последнее время не общались. Я к нему отношусь в высшей степени по-дружески, считаю его очень симпатичным, весьма не глупым и крайне остроумным человеком. И, насколько я знаю, он успешно сейчас занимается YouTube-журналистикой, я бы сказал, даже архиуспешно. Спрашивает э, человек с ником «Обнуленная Россия». Зачем Путину раздавать деньги пенсионерам и военным? Они и так голосуют за него и его партию. А среди простого народа рейтинг этим не поднять. Плюс готовится транзит. Зачем ему это нужно? Значит, Во-первых, не стоит полагать, что эти подачки, это да, действительно подачки, не сработают. Uh, да, с паршивой овцы хоть шерсти клок будут рассуждать многие, но для многих это станет, тем не менее, дополнительным и важным аргументом в пользу того, чтобы проголосовать за Единую Россию. Я хочу, чтобы вы поняли это. Не надо uh, мерить других по себе. Если для кого-то это неприемлемо, то для других это достаточно веский аргумент. Это первое. Второе. Почему это было сделано? Потому что рейтинг. Единой России ужасающий низок, и он не поднимается, несмотря на все усилия власти. Я уже говорил в прошлом стриме, и с удовольствием повторю еще раз, что если некоторые центрально-российские области давали в 2016 году за Единую Россию по 60-70% голосов, причем почти... Без ухищрений, ну или, сказал бы, с умеренными фальсификациями, то сейчас рейтинг Единой России в этих областях не превышает 30%, что вопиюще мало для тех планов, которые э, поставил Путин перед Единой Россией. И сейчас в этих областях э, губернские администрации на своих совещаниях обсуждают, как они будут фальсифицировать голоса. И эти фальсификации будут носить беспрецедентный характер. Так что не удивляйтесь, что с помощью 10 тысяч рублей для пенсионеров и 15 тысяч для военных, а также для полицейских, попытаются улучшить положение единой России. И что касается транзита, ну, конечно же, помилуйтесь, ведь выборы парламентские – это первый шаг, первый предварительный, но очень важный шаг – Транзиту. В зависимости от того, будут ли достигнут нужный Кремлю результат и сохранит ли Кремль политический контроль и будут предприниматься дальнейшие шаги. Я напомню вам, что э, после встречи Путина с Меркель он на пресс-конференции буквально заклинал, что мы хотим сохранить контроль над ситуацией. Мы не допустим революции. Россия исчерпала лимит на революции. Я хочу сказать, что Россия, кстати, никакого лимита на революции не исчерпала. Он окажется исчерпан только тогда и не ранее, чем в Кремле исчерпают лимит на воровство и на издевательство над собственным народом и над собственной страной. Вот тогда лимит над на революции будет исчерпан, но никак не ранее. Но то, что Путин об этом сказал, это выдает не только его... Ну и в целом власти очень сильные потаенные страхи. Сейчас я спрошу оператора: Георгий, все в порядке? «Э -э, ну, надеюсь, что все в порядке, да. Так, следующий вопрос: «Будет, Будут ли ограничения по выезду за границу по примеру Советского Союза? Спрашивает Татьяна Осипова. Татьяна, ну ограничения уже существуют для чиновников. И для силовиков. Насколько я знаю, дальше идти не собираются. Хотя в четырнадцатом году этот вопрос дебатировался. Но почему ограничения не ввели? Дело в том, что для власти выгодно, чтобы уезжали недовольные. Да? Тогда здесь остаются, ну, не сказал бы, что довольные, но те, кто не готовы протестовать с ее точки зрения. Поэтому она оставила выезд открытым. Татьяна Сергеева, очень бы хотелось, чтобы вы пообщались с Глебочем Невзоровым. Вы за или против? Татьяна, я хочу публично выразить Невзорову признательность за то, что он меня поздравил с днем рождения, поздравил в изящной и характерной для него остроумной манере. И с удовольствием вам сообщаю, что мы договорились с ним повидаться. Мы встретимся в первой декаде сентября в Петербурге с Александром Глебовичем Невзоровым. Договоримся ли мы о каком-то совместном эфире, я пока сказать не могу. Но встреча, если все будет благополучно, состоится. Лукоморец. Мы же все понимаем, что цены в сентябре полетят еще выше. И, кстати, здесь попутно вопрос о том, остановится ли Росцен настрой стройматериалы. Нет, не остановится Росцен настрой материала, к великому сожалению. Дело в том, что печатный станок работает. Вы должны понимать, что причина инфляции – это действительно работа печатного станка. Экономика и общество потихонечку накачиваются деньгами. Только не машите руками, что мол, мы этих денег не видим. Вы не видите, я не вижу, но кто-то их видит. Поэтому инфляция будет с высокой вероятностью усиливаться. Тем более, что те подачки, которые будут получены людьми, они же тоже вернутся в розницу. Так что и цены на провизию тоже вырастут. К великому сожалению. Настя Воробьева. Если после выборов начнутся протесты, их также остановят, как в январе. А если не остановят, то в чем разница? У нас протесты в России власть останавливает одним единственным способом. С помощью грубого, бесцеремонного и циничного насилия. Но от, от общества и только от него зависит, удастся ли остановить протесты в этот раз или нет. Я могу вам сказать с совершеннейшей уверенностью. Опираясь на знания людей, которые э, как бы профессионально занимаются этими вопросами, что уже 23 и 30 января то количество людей, которое выходило в Москве и в Петербурге, э, было достаточно для того, чтобы начать качественно новую динамику. Почему она не началась? Потому что не оказалось наконечника копья или точки кристаллизации активного сопротивления. Подобно тому, как эта точка или наконечник копья оказались в Киеве в январе-феврале 2014 года. В Москве и в Петербурге этого не произошло. Но если это случится, это зависит от стечения обстоятельств, то мы можем с высокой вероятностью увидеть начало нового этапа политики в Российской Федерации. И сейчас я сделаю несколько объявлений. Первое объявление. Я буду 9 сентября выступать в Москве. К моему выступлению можно присоединиться онлайн. Я буду выступать и отвечать на вопросы, или можно его посетить. Ссылку на подключение вы увидите в описании к этому стриму. Она стоит верхней. Или первый закрепленный, ну или увидите в закрепленном комменте под видео. Пожалуйста, вы можете присоединиться и поучаствовать. И если вы хотите оказать помощь в борьбе за свободу и справедливость, вы У. можете оказать помощь генералу СВР. Его криптокошелек, его этой группы, точнее, их криптокошелек, указан в описании телеграм-канала Генерал СВР, или вы можете помочь нам в сообществу перемен. Тоже вы найдете реквизиты. В описании к этому стриму или в первом закрепленном комменте под видео. И хочу вам сказать с удовольствием, что сообщество «Перемен» возобновляет свою практику субботних и воскресных прогулок и товарищеских встреч в связи с началом нового политического сезона. Вот вопрос, который мне очень часто задают. Он связан с выборами. И меня спрашивают о том, за кого бы стоило голосовать. Я хочу дать сейчас практические рекомендации. Они касаются тех, кто живет в Москве и в Подмосковье. И я даю эти рекомендации чистым сердцем, потому что я лично знаю тех людей, э за которых я призываю проголосовать. Это два человека. Значит, это Андрей Александрович Литвинов. Андрей Литвинов. Это очень известный в гражданской авиации человек. Это летчик. Это пилот а 320 он известен тем, что в свое время, не только этим, но в том числе и тем, это была громкая история, что в свое время отказался в Иркутске ждать опаздывавшего на борт иркутского губернатора. Он сказал, что самолет вылетит по расписанию, а губернатор может лететь или другим рейсом, или на своем служебном самолете. Так вот, Андрей Александрович в высшей степени достойный человек, он баллотируется по 118-му избирательному округу. В округ входят Лобня, Долгопрудный, Дмитров, Талдом, Дубна, Химки, Луневская, Солнечногорск. Еще раз, 118-й избирательный округ. Это Подмосковье. Я знаю Андрея Литвинова. Я имел удовольствие с ним познакомиться. Мы несколько раз беседовали. И я могу рекомендовать его с чистым сердцем. У него очень неплохие шансы в своем округе. Дать бой Единой России и добиться успеха. И второй кандидат, которого я призываю подз... поддержать, это Данил Павлович Махницкий. Данил Махницкий. Он идет по 202-му избирательному округу. Это новомосковский избирательный округ. Он включает, собственно, Новомосковский административный округ, Троицкий административный округ, Внуково-Солнцево-Новопеределки, Тропарева, никуна Очакова-Матвеевская. Я знаю Данила еще с тех пор, как он был студентом. Он очень успешно работал. Работал в одном из протестных ведомств. Сейчас он учится в аспирантуре и пишет книгу. И я советую тем, кто живет в этих округах. Пожалуйста, помогите этим людям, Андрею Лютвинову и Данилу Махницкому. Вы можете помочь им разнообразными образами. Вы можете, вы можете участвовать в их компаниях волонтерами, вы можете оказать им финансовую поддержку. И, наконец, что самое простое, если вы не готовы участвовать в компании, вы можете прийти, еще раз повторю, 19 сентября. Ни 17, ни 18 ходить на выборы не надо. 19 сентября после обеда и проголосовать за этих людей, которых я лично знаю. И поэтому я их с полной уверенностью могу рекомендовать. Это Андрей Литвинов, 118 избирательный округ, и Данил Махницкий, 202 новомосковский избирательный округ. Ян Иванов, как себя чувствуют ПСОшники вокруг Путина? Ян, я думаю, что не очень хорошо они себя чувствуют вокруг Путина. Многим из них живется не так сладко, как они рассчитывали. А ответственность и объем работы колоссальны. Я знаю, что многие из них перерабатывают, им недоплачивают. Ну, как везде в России, начальство над ними издевается. Ну, я думаю, что мы можем как-нибудь спросить. Я думаю, что мы можем провести как-то с генералом СВР, которого вы знаете, как Виктора Михайловича, полноценный стрим. И он, в том числе, подробнее расскажет и об этом. Павел Верещагин очень важный вопрос задает: При электронном голосовании государство ведь будет знать, кто как голосовал, не правда ли? И что же это за прогресс в кавычках? Если фундаментальный принцип тайного голосования, закрепленное, кстати, в Конституции, заменяется на открытое голосование. Павел, если подходить э, сказал, с технической точки, техни точки зрения, то это голосование электронное можно организовать совершенно честным образом. И кто как голосовал, было бы скрыто. Но дело в том, что государство контролирует. Те серверы и сайты, через которых идет электронное голосование. Поэтому электронное голосование – это самая удобная модель для фальсификации. Именно для этого оно создавалось, подчеркну, именно для фальсификации. Вы понимаете, что нельзя доверять ни одному слову российского государства. Оно не заслуживает ни доверия, ни единого доброго слова. В Москве сейчас зарегистрировано для участия в электронном голосовании полмиллиона человек. Я думаю, будет к выборам еще больше. Так вот, даже если вы увидите, что у вас голос, ваш голос отдан за ту или иную партию или за того или иного кандидата, вы на самом деле никогда не будете знать, как ваш голос будет в конечном счете подсчитан. Так что я... Не разделяю негативный в целом подход к электронному голосованию, но хочу сказать, что в современных российских условиях электронное голосование это прямой путь фальсификации, наглой фальсификации и откровенного обмана, искажения воли избирателей. Счастье не за горами. Не смогу взять открепительного удостоверения. Как, по вашему мнению, стоит ли голосовать электронно или лучше проигнорировать выборы? Во время выборов, к сожалению, буду находиться не по прописке. Вы знаете, ну попробуйте хотя бы проголосовать электронным образом. Несмотря на то, что я говорил, все-таки не, не все полмиллиона голосов, которые у электронного голосования в Москве будут сфальсифицированы. Лучше участвовать, чем не участвовать. Это то, о чем я постоянно говорю. Евгений Кузьмин. Возможно ли резкое обострение начала боевых действий в точках напряжения по периметру Российской Федерации? Ну, здесь перечень этих точек дается. Имеется в виду напряжение, обострение боевых действий в период политикового кризиса России. Видите, Путин – это война. И генерал СВР много раз говорил, я думаю, он подтвердит, если захочет, и публикует ряд материалов, где этот тезис подробно разворачивался и доказывался. Поэтому пока Путин является президентом Российской Федерации, риск войны сохраняется. Естественно, с определенными государствами. И в первую очередь войны с Украиной. Но... Если в России развернется масштабный глубокий политический кризис, я думаю, что сил для полноценной войны уже просто не будет. Потому что все силы политические, все, кто принимает решения, будут вовлечены в этот кризис. И в то, чтобы выйти из этого кризиса победителем, ну или хотя бы живым и сохранившим свои активы. Так что как раз масштабный политический кризис может снизить риски, внешнеполитической авантюры со стороны Кремля. «Как победить над Путиным?» – спрашивает юмор. «Объединиться. Объединиться и совместно действовать. Это единственный путь победы. Только путь сопротивления. Власть в России всегда считалась только с сопротивлением. А нас очень много». Даже тех, кто готов сопротивляться очень много, я не говорю там о 146 миллионах, даже тех нескольких миллионов, которые относятся к числу активного населения, готовы сопротивляться, достаточно для того, чтобы изменить политическую траекторию Российской Федерации. Вячеслав Романов. Кто среди приближенных Путина является или являлся ранее сторонником Шойгу в качестве преемника, если таковые вообще есть? Я не мог, не мог бы назвать ни одного человека, который бы поддерживал кандидатуру Шойгу в качестве преемника. Шойгу крайне недолюбливает в российской элите, его считают выскочкой, зазнайкой и просто недалеким человеком. Который держится во власти в окружении Путина только благодаря тому, что постоянно демонстрирует безоглядную лояльность вождю. Ну, вождю, вы понимаете, в кавычках. Но сейчас Шойгу крайне раздосадован тем, что он выпал из обоймы преемников. И обратите внимание, как он сейчас активничает. Эта активность его носит и диетический характер. Просто идиотический, я имею в виду его заявление. И они призваны не только поднять рейтинг «Единой России», ведь Шойгу идет во главе этой партии на выборы, но и создать себе в общественном мнении некий респектабельный образ человека, способного выдвигать стратегические масштабные инициативы. То есть он, наверное, не исключает для себя того, что в момент политического кризиса включится в схватку бульдогов уже не под ковром, а над ковром. Бульдоги уже будут драться на ковре, на Кривлевском ковре. Энди, почему генерал СВР выдает информацию участ по чайной ложке? Потому что ему так удобнее, потому что он исходит из того, чтобы произвести, оказать наибольший эффект. Но ну, это мое объяснение. Я думаю, что генерал сам может объяснить, оказать наибольший эффект в нужное время. Елена Степанова, если «Единая Россия» наберет большое количество в Госдуму, то могут отменить пенсии? Говорят, что есть уже э, подобный проект, или это только слухи? Ну, конечно, это слухи, потому что никто не решится отменить пенсии в момент транзита, то есть смены политической власти, потому что это бы, эта власть точно бы подкосила, никакой транзит бы тогда абсолютно точно бы не состоялся. Другое дело, что со временем, э, я об этом слышал, Хотели бы снова увеличить, поднять, точнее, пенсионный возраст. Good night. Зачем на этих акциях какие-то волонтеры переписывали людей? Не знаю, о каких акциях идет речь. Евгений Штильман. Понимаю, что агентура в рядах оппозиции будет раскрыта после кардинальной смены власти. А до этого предпочитаете не вносить раздор. Но ведь они не перестанут вредить на всех этапах. Намекните хотя бы, какие ключевые признаки безошибочно на агентуру указывают. Я думаю, что нет такого, так, такого одного, тем более безошибочного признака. Но я бы вам этого обратить внимание вот на что. Как только вы слышите и видите, что кто-то набрасывается в рядах оппозиции на другого оппозиционера, обратите внимание не на идее, не на концепции, а на человека как на личность, то вы можете с высокой вероятностью предположить два варианта. Или этот человек ревнует, значит, не очень умен, или на самом деле он пытается приложить усилия для того, чтобы дезорганизовать оппозицию и исключить ее единство. Вот это вас должно как минимум насторожить. Вы поняли, да? Никогда критикуют или взгляда. никогда идет спор по поводу решения. Вот, допустим, кто-то предлагает бойкотировать выбор, а я предлагаю участвовать. Это различные точки зрения, их можно дискутировать. Но когда происходит переход на личности? И более того, переход на личности заменяет любую дискуссию. Вот знайте, имейте в виду, что это вас должно насторожить. 100 подписчиков без видео, вот такой ник. Как вы относитесь к ЛГБТ и какая у него будет судьба в прекрасной России будущего? Меня совершенно не занимает ЛГБТ. У меня есть о чем подумать без ЛГБТ. И насколько я знаю, ЛГБТ и сейчас реально ничего не угрожает. Гей-лобби в России, одно из самых влиятельных в мире. Я не буду перечислять фамилии, возможно некоторые вы слышали, некоторые нет. Одно из самых влиятельных. Действительно самых влиятельных. И я не думаю, что он будет таким же влиятельным, прекрасной России будущего. Но геям, лесбиянкам, людям другой там, сексуальной ориентации, как гражданам и просто как человеческим личностям, ничего, естественно, грозить не будет. Но меня это вообще совершенно не занимает. Я считаю, что у России есть более серьезная, лично для меня, более серьезная и более важная повестка. Силуан Сильвестров. Сильвестров. Какие интересы преследуют Николай Патрушев в его подельнике? Простые интересы. Остаться у власти, сохранить свои активы и передать эту власть и активы своим наследникам. В данном случае речь идет о детях Патрушева. Он хотел бы, чтобы его сын Дмитрий, который ныне министр сельского хозяйства, возглавил Роснефть в случае ухода. Сечина на пост вице-премьера или стал вице-премьером, а для другого сына Патрушев прочит, добивается пост губернатора Ростовской области. Виктор Поликарпов. Когда будут открыты архивы будущей России и все деяния нынешней власти станут выставить на всеобщее обозрение, не предъявит ли нам счет коллективный Запад? Коллективный Запад может предъявлять счет к кремлевскому руководству. И коллективный Запад имеет дело с этим руководством, он с ним ручкается, он против него не выступает, поэтому пусть пеняет на себя. Мы не несем ответственности за преступников, которые оказались во власти. Колян Ратников. Единая Россия нарисует все 80%. КПРФ людей выведет или проглотит? Давайте зададим этот вопрос КПРФ. До сей поры предпочитали проглатывать, если речь идет о центральном руководстве этой партии. Но я знаю, что в регионах есть ряд очень достойных лидеров, которые, может быть, и выведут. Ксения Торстрим. Как спасти шамана? Я полагаю, что речь идет об Александре Габышеве, Ну как спасти шамана? Очень просто. Добиться да? смены власти в России, тогда шаман окажется на свободе. Это самое простое и эффективное решение, Ксения. Меня спрашивает Океан Солярис, как я оцениваю уровень стадности российского общества. Общества, знаете, термин сам по себе, наверное, коробящий, коробящий слух, хотя я понимаю, что, скорее всего, вы не хотели никого оскорбить. Но дело в том, что стадо, стадность да, предполагает все-таки некое коллективное действие. Вот беда России, российского общества в том, что у нас очень плохо с коллективным действием. Неважно, осознанным или неосознанным. Вот это проблема. Наше общество чрезвычайно атомизировано. Елена Олейник. Есть ли или нет группа сообщества, которая в час Х организованно осуществит переворот? Может есть какая-то стратегия или план по смещению этого режима? Или надежда только на толпу? Елена, если такая группа есть, я предполагаю, что она есть и есть такое сообщество, то мы с вами, конечно же, об этом знать не будем, потому что такая группа и такое сообщество объявлять о себе не станут. И равным образом они не станут нас информировать о своих планах, если речь идет о перевороте, если речь идет о более масштабном политическом действия которая включает мобилизацию общества, но ну тогда мы эту группу, ее стратегию увидим, услышим, и у нас будет шанс в ней поучаствовать. Через минуту мы подключим генерала СВР, но я вам хочу еще раз напомнить, что 9 сентября вы можете услышать меня офлайн на земле или подключиться онлайн к моему выступлению. Ссылка на выступление э, ⁇ это первая строка в, в описании. В тексте описания под видео, под стримом, и она будет в первом закрепленном комменте под видео. Также, если вы хотите помочь в борьбе за свободу и справедливость, а, к сожалению, нельзя бороться на одном голом энтузиазме, то вы найдете криптокошелек группы «Генерал СВР» в описании к телеграм-каналу, а реквизиты сообщества «Перемен» тоже указаны в описании под стримом. А сейчас я свяжусь с генералом СВР, которого вы знаете под именем Виктор Михайлович. Виктор, слышишь меня? Да-да, добрый день, добрый день, Валерий. Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Виктор, первый вопрос Что ты можешь рассказать о встрече Меркель с Путиным и, главное, с Зеленским? О встрече с Путиным мы хоть что-то знаем, а о встрече с Зеленским, о содержании мы не знаем вообще ничего. Виктор, пожалуйста. Ну, в сущности, все произошло, как я и говорил, по-моему, мы с тобой на стриме это обсуждали. Меркель приехала просто обозначить статус закрепить его, закрепить его для будущей власти, которая придет на смену Меркель в Германии. И вопрос основных два – это Украина, и я имею в виду действия военные на Донбассе. И второй вопрос – это газовый вопрос. Именно эти вопросы. Были центральными, они обсуждались. Несомненно, обсуждался, конечно, вопрос в России. Алексея Навального, Меркель, если не имела, перспектив, конечно, освободить его практически не было никаких. Путин никогда не слушает обычное увещевания, и Меркель об этом прекрасно знает. Но все же Меркель поднял этот вопрос. Была, наверное, у нее мечта под конец своей каденции вытащить политзаключенного Навального из тюрьмы, увезти его в Германию. Эти переговоры ничем не увенчались, соответственно. И те два вопроса, которые они обсуждали, Путин и Меркель, это именно боевые действия на Донбассе и газовый вопрос. По этим вопросам был закреплен статус-кво. С, этим с этими же Меркель посетила Украину, и с Зеленской поднимались те же самые вопросы. Я понимаю, что Зеленский остался, видимо, недоволен большей частью того, как прошли переговоры у Зеленского именно с Меркель. У меня нет точной информации по э, украинскому вопросу. Я знаю, что, э, по крайней мере, по той информации, которая у меня есть, у украинского руководства осталась определенная доля недовольства, потому что Меркель э, фактически сориентировав оба вопроса с Путиным, поставила Зеленского перед, без выбора вернее, не оставила Зеленского никакого выбора, просто поставила его перед фактом, что будет именно вот так. На сегодняшний день украинское руководство ничего противопоставить этому не может, и остается им довольствоваться тем, что есть. На сегодняшний день исключительно... Это, это был исключительно визит вежливости, фактически. Меркель попрощалась с Путином, попрощалась с Зеленским. Ну вот и все. А по поводу, извини, там второй вопрос был, да, Валера, или, или а нет, об этом? Развитие первого. Скажи, пожалуйста, мы с тобой много раз обсуждали, что Путин обожает собирать компромат на всех лидеров мировых. У него есть что-то компрометирующее на Меркель? Он может на нее влиять или вряд ли? На саму Меркель нет, это я знаю процентов Но есть на окружение Меркель, на ее однопартийцев компромат есть, и компромат достаточно серьезный. Сама Меркель уязвима через своих однопартийцев. И да, Путин неоднократно прибегал к такому роду шантажу, и некоторые вопросы даже давалось продавливать. Ты правильно говоришь, действительно на многих мировых лидеров есть, есть компромат, и этим компроматом без церемония, без застенчиво пользуется Владимир Владимирович в общении с мировыми лидерами. Да, все правильно, Валерий, все так. Виктор, второй вопрос в развитии тематики международных отношений. Недавнешний телефонный разговор Путина и Лукашенко. Что известно о его содержание, Виктор? — Дело в том, что мы уже говорили о том, после общения Лукашенко с народом, Путин остался крайне недоволен тем, что, теми тезисами, которые ему передали из речи Лукашенко. Я напомню, там, по-моему, или семь или восемь часов Лукашенко нёс всякую билиберду, рассказывал о том... Ну, Основные тезисы это, что он не собирается объединяться с Россией, не собирается выполнять те условия, которые ставит ему Путин, собирая проводить политику, такую, какую сам захочет, и в общем, вертел он Путина на одном месте. Путин, несомненно, обиделся после, после своей беседы с Лукашенко, попытался связаться с Путиным, Путин отказался. Лукашенко тогда запросил личную встречу, сейчас у президента России достаточно плотный график на личную встречу. Личную встречу не удалось согласовать, а потом Путин связался с Лукашенко, Вернее, Лукашенко попросил отдельно с Путиным. Все те же самые вопросы, которые были в остальных личных встречах, Лукашенко очень любит покушать вместе с Путином. Выпить чай, посмотреть на что-то философство. Ну, мы уже об этом тоже многократно рассказываем. Лукашенко. А, достаточно успешно. Ни один другой мировой Переставец. Зай, что он... да, да, да. да. Виктор, секунду. У нас возникла очень серьезная техническая проблема, очень серьезная. Нам, к сожалению, сейчас придется прервать стрим. Вот Георгий говорит. Угу. Я приношу искренние извинения тебе, извини, это совершенно непредвиденным образом. И э, я приношу искренние извинения всем нашим зрителям и слушателям. Дорогие друзья, извините, пожалуйста, нас, но это произошло буквально только, только, что. только что. Извините, пожалуйста, мы сейчас выходим из эфира. Виктор, спасибо тебе и давай остаемся на связи. Мы проведем через неделю новый эфир, и я приношу извинения. Прошу прощения. Да, конечно. Спасибо, спасибо всем. Thank <laughs> you. Thank <laughs> you.